Мало у нас компаний, в которых не принято употреблять сгречительные напитки. А если есть такие, то их буквально можно пересчитать по пальцам. К тому же они вызывают больше подозрений, чем восхищение и уважение у наших граждан. Вот и у нас с друзьями заведено так собираться раз в два месяца. Выпиваем не сильно еще ни разу не было, чтобы кто-то попадал в интересную ситуацию до этого момента. Да, было, что вечер помнился на следующий день смутно, но вот приключений не было никогда. Как-то контролировали себя, на подвиги не тянуло, Ну и посторонних никогда не было. Как правило, мы собирались на даче одного друга, а вот выпивку привозил каждый с собой. Вот тут и начинается моя веселая история. Я просто обожаю темное пиво, а потому с утра заехал в на магазин за ним. Первую ошибку, которую я допустил, заключалась в том, что я ненароком светанул содержимое портмоне. Когда я уже сделал все покупки и вышел из лавки, ко мне обратилась девушка. Выглядела она нормально, можно сказать, что хорошо. Невысокого роста, темненькая, хорошо одета. Суть всего разговора свелась к тому, что ей нужна была помощь, потому как ее автомобиль все никак не заводился, а денег на такси не было, чтобы доехать в гостиницу, которая была недалеко. Причем сам отель я отлично знал, а потому это не вызвало у меня никакой настороженности. В общем, она попросила ее подвести. И вот это была вторая ошибка. Как обычно это бывает, разговор завязался с простых мелочей. Вот я ей рассказал о том, что сегодня мы собираемся с старыми друзьями. Не знаю как, но она меня уговорила взять ее с собой, потому что делать ей особо нечего, а приятная компания всегда хорошо. Позже оказалось, что это все для того, чтобы отвлечь внимание. Можно сказать, с ее стороны был отличный трюк. Таким образом, она полностью усыпила мои подозрения. Дальше все развивалось так быстро, что это можно было сравнить со снежным комом, который катится с огромной скоростью с горы. Я позвонил приятелю и сказал, что приехать не могу, потому что произошел форс-мажор. Меня еще долго уговаривали по телефону, чтобы не занимался ерундой и переезжал на дачу. В итоге все равно отказался, но меня ждали в любое время, несмотря ни на что. В гостинице, к которой она попросила меня подвести, она сразу же предложила зайти к ней в номер. Но кто бы не согласился. Тут она достала вино и я выпил. Даже в этой ситуации меня ничто не насторожило. Девушка, помощь, гостиница, сразу же в номер, а теперь еще и алкоголь. Сейчас мне кажется, что тут нужно было как минимум задуматься... А как максимум отказаться. Но кто же это сделает? Тем более, что мы все становимся умными и мудрыми только после того, как все уже случилось. И это была, как многие догадались, моя третья ошибка. Очнулся я только на следующий день. Не утром, а ближе к вечеру. Что было, я не помнил. На тумбочке лежал мой кошелек. Пустой. Остался только паспорт и ключи. Хорошо, что не забрала, Ведь это куча проблем. Кто сталкивался с подобным, отлично понимает, о чем я говорю. Клифференщица, как ни странно, оказалась даже с понятиями. Везде валялись баксы. Дело в том, что в одной из памятных дат мне подарили блокнот. Его особенность была в том, что с одной стороны листа был изображен доллар, а с другой клеточка, где можно было делать заметки. Мне он очень нравился. Как-то не сложилось у меня с онлайн заметками и сервисами Google. Вот этот блокнот и лежал в портмоне, потому что в карманах или сумке его таскать было неудобно. А так считаю, он навсегда под рукой. Скорее всего, именно на него обратила внимание моя новая знакомая, когда я делал покупки и показывал его содержимое в магазине. Ведь на расстоянии непонятно, что это сувенир или настоящие купюры. Наверное, подумала, что при мне нормальная пачка денег. На другой тумбочке, на листочке из блокнота, которые были придавлены ключами, было послание. 2000 рублей? Серьезно? Ну ты и козел. Даже стоимость номера не отбила. Мне стало смешно. Даже настроение поднялось, несмотря на то, что жутко болела голова. По Полицию обращаться не стал. Вряд ли бы эти парни помогли. Да и связываться с ними не особо охота была. Это событие меня сделало очень подозрительным, в том плане, что когда ко мне обращается симпатичная незнакомая девушка с какой-либо просьбой, то, скорее всего, я ей отказываю. А вот если она уродина, то это у меня не вызывает опасений. Мозг – штука странная, он избирателен. Помни только плохое, а хорошее воспринимает, как само собой разумеющееся. Возможно, эта история научит других. Нет, я не говорю, что не нужно помогать прекрасным дамам. Главное, не теряйте голову, чтобы не было как у меня.